Я так рада вас видеть! Свершилось эпичное возвращение меня на мой YouTube канал. И начинать возвращение нужно же эпичное, правда? Так вот, я начинаю мой эпичный обзор на фильм Веном. Цвет черный, на губах цвет Ребята! Заранее прошу прощения за мой гундосящий голос. Я еще болею, но обзор нужен. Поэтому потерпите немножечко. Критики, многие блогеры просто завалили и захейтили этот фильм. Даже сам Том Харди признался, что он не ожидал такого результата. И вырезали аж целых 40 минут его любимых сцен и просто крутейших сцен из Венома. Говно ли это оказалось? Сейчас разберемся. Так, все вот Веном, Веном, кто это вообще? Сейчас я вам все расскажу, присаживайтесь поудобнее. Веном – черный инопланетный симбиот, разумное инопланетное существо жидкой формы, похож на модный детский лизун. Другая вариация красивого слова симбиот – паразит. Что, собственно неоднократно и обыгрывается в фильме. И поведение у него очень схожее с паразитом. Для того чтобы жить, симбиоту нужен носитель, в нашем случае человек, за счет которого и будет выживать этот чувак. Когда человек с симбиотом соединяется, у их союза появляются сверхчеловеческие возможности. Самым известным владельцем симбиота является Эдди Брок. Брок – журналист-репортер, который всячески пытается завоевать внимание и славу, но Человек-паук якобы отбирает это все у него. Но так как в фильме «Веном» не было Человека-паука и история там совсем другая, про каноничного Эдди Брока идите и читайте Википедию. В фильме же Брок в вроде успешен, у него есть невеста, работа, успех, квартира, любимое дело, но... Брок у нас в фильме Борец за справедливость. Он узнал, что миллиардер Карлтон Дрейк не лекарство от рака изобретает, а привозит какую-то инопланетную слизь и еще и убивает людей. Охренел что ли? А? Эдди решил всунуть свой длинный справедливый нос туда и тут же лишился всего. Ну а дальше вы знаете, веном там нарисовался и все дела. Впервые персонаж Веном появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» в 1988 году. И спустя несколько лет персонажа перенесли на экран. В 1994 году показали его на канале Fox Kids. И с тех пор каждое появление Вена, где бы это ни было, производило фурор и супер рейтинги. Первый фильм, в котором появился симбиот, стал Человек-паук 3 Сэма Рэми 2007 года, и тогда же началась работа над сольником Венома. Значит, когда я узнала, что Венома играет Том Харди, я была в шоке, просто в шоке. Мой любимый Томчик играет моего любимого Веномчика, даже просто офигеть можно. Но, но, сценаристы все просрали. После просмотра у меня были смешанные чувства. Вроде и понравился, но что-то, блин, не так. А потом я догнала, что сценарий пустышка полнейшая. Фильм снимали ради только одного персонажа. Ради того самого фурора, когда на арену выходит Вена. И Том Харди тут ничего не решает. Он просто выполняет свою работу. А привет можете передать моей любимой студии Марвел, которые заставили вырезать все классные 40 минут фильма, которые гнут линию рейтинга pg 13 А зачем? Ну потому что с рейтингом R соединить Марвеловского паучка и Венома Сони. Ну никак. Вы скажете, Таня, ну какая же за кровожадная. Ха -ха, меня бомбит! Меня бомбит из-за рейтинга PJ13, потому что он абсолютно перечеркивает отношение людей в кадре к реальной жизни. Получив нос и крови не будет. Человек умер, он просто лежит, как кукла, и все. Все такое пластмассовое, ненастоящее. Я абсолютно не сопереживаю никому! Я не понимаю, как можно снимать фильм про персонажа, который жрет головы людей, и еще оставлять это все за кадром. Зачем тогда вообще включать это в сценарий? А знаете, что меня еще добило? Веном при других людях, есть людей, бегают в своем страшнейшем облике по городу, и люди в кадре такие «А, что? Откусил голову?» и с кем не бывает. Хорошо. А антагонист? Что это за котячие глазки? Какой же из него антагонист, если Том Харди рядом с ним без облика Венома уже выглядит, как опасная рама? Ну и раз уже я заговорила о второстепенных персонажах, то Мишель Уильямс, которая играла отвратительную любимую девушку Эдди Брука, это... это самый странный персонаж за последний год, которого я видела. Она, она просто страннейшая. Работа режиссера, сценариста, оператора, некоторых актеров, и иногда и спецэффекты тоже. Абсолютно посредственные. Да, было пару шуток, смешных и прикольных моментов, но из всего фильма, наверное, минут 15 для меня были неплохими. Но в 2018 году, извините, этого недостаточно, чтобы выделиться из огромного станка фильма. Или же киноделы считают, что люди схавают. Я люблю персонажа Вена, Но я не буду пересматривать через пару лет этот фильм к сожалению, потому что косяков в нем больше, чем в хороших моментов. Я лучше пойду и посмотрю мультик 94 -го года с Веномом. А я напоминаю! Что в моих обзорах звучит только мое мнение, а чтобы у вас появилось свое, чуваки, ну сходите в жену фильма. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Еще у меня есть инстаграм, в котором я часто в историях рассказываю какую-то классную инфу о фильмах. Подписывайтесь. Я благодарна каждому моему подписчику. Спасибо за то. Что пока меня не было, вы все равно остались со мной. Я вас ценю, люблю. Спасибо большое, что вы меня поддерживаете.